Добрый день, мы продолжаем 10-й форум Свободной России. Очередная панель начинается под названием «Империум инфинитум. Сможет ли Россия преодолеть имперскую матрицу?» О чем идет речь? Речь идет о том, что а, на каждом этапе своей истории Россия вновь восстанавливается как империя. Мы хотим обсудить, почему это происходит. Почему она не может превратиться в национальное государство или государство европейского типа? Почему не может сформироваться реальная федерация? Почему не может, быть, не может проводиться миролюбивая внешняя политика без экспансии, войн и вмешательства в дела других государств? Почему Россия сохраняется как империя во всех имперских проявлениях во внешней и внутренней политике? У нас в панели участвует несколько спикеров. Это Владислав Леонидович Иноземцев, российский экономист, социолог, доктор экономических наук. Он пока еще не подключился, находится в пути, но скоро подключится. Борис Грозовский, экономический обозреватель, автор телеграм-канала «Events and Texts». Игорь Борисович Чубайс российский философ-ассоциолог, доктор философских наук и Андрей Акара, политтехнолог, политический философ. Приветствую всех. Меня зовут Данил Константинов, я член постоянного комитета форума Свободной России», руководитель русско-европейского движения. А, так, у нас а, Владислава Леонидовича нет пока, да, на связи? Тогда пока начнем без него, а я попрошу наших гостей. У меня первый... Первый вопрос а, будет ко всем и просьба ответить а, кратко пока, а, в, там, в течение 5-7 минут. Я прошу вас дать характеристику м, России как империи, основных ее качеств и определиться с тем, почему нам это мешает, почему нам это не нравится. А, так, вижу. Игорь Борисович, давайте начнем с вами, с вас. Игорь Борисович, я не слышу вас. Надо включить звук. Звук. Звук включить. Включаю звук. А теперь вы меня слышите? Да. Слышь? Да-да-да, хорошо очень. Можно говорить? Да. Я... А теперь я вас не слышу. Вы, вы что-то... Я слышу только сам себя. Теперь слышите? Да, это уже хуже. Это уже хуже. Вам нужно что-то включить. А почему я вас не слышу? Могу ли я говорить? Вы меня слышите? Махните рукой, если хотя бы вы да, не слышите, да. я буду отвечать. Но я не смогу вам задать потом вопрос. Постарайтесь настроить ну, вы пожалуйста. Сейчас я, сейчас я буду отлаживать. Сейчас. Хорошо, тогда я попрошу Бориса Грозовского дать определение России как империи, и в чем ее основные качества. Добрый день. Мне, мне немного жалко, что нет Владислава Иноземцева, потому что, потому что конечно, теперь мы слышим Я Игорь. не, слышат, я не слышу. Добрый день. Не слышно. Так, слышно нас? Коллеги, давайте пока э, дадим Слушайте, слово Борису. Борису Грозовскому, а вы попробуйте подключить Игоря Борисовича. Тогда надо пока Игорю отключить звук. Да. А, мне, мне немного жалко, что нету Владислава Иноземцева, потому что он вместе э, с Александром Абаловым буквально вот э, меньше года назад Выпустил в Альпине такой достаточно фундаментальный труд, который посвящен как раз тому, как, как Россия складывалась, какие этапы в своем развитии она переживала. Я, может быть, просто немного слов скажу, которые, которые вполне мог бы сказать Владислав. Владислав. Достаточно убедительно вот Иназемцев и Огибалов показывают в своей работе, что э, Россия никогда не существовала в э, неимперском качестве. То есть разные этапы ее расширения и э, Московская Русь и э, уже имперский, собственно, период 18-19 века. Она существовала как империя, при этом, в отличие от других известных империй, это была империя без центра. То есть мы не можем четко локализовать, где же у этой империи метрополия. Как бы про, про Британию, Португалию, Голландию да? это, сказать, это сказать достаточно легко. Поэтому разные этапы имперского развития и расширения и последующие а, сжатие, когда колонии отпадали в результате национальных освободительных движений или других м, процессов, в таких, в классических империях проходили более, более безболезненно, что ли, да? они а, возвращались в свои первоначальные границы. У России таких, таких границ нет. Невозможно сказать, что это. Да? Россия отделена от своего первоначального центра зарождения. Это, собственно, Киевская Русь, да, которая стала другой страной. Нет смысла никакого сейчас говорить о том, что Россия может вернуться к границам до начала завоевания, там, допустим, Иван-Калиты, да, то есть э, Западные Волги. Вот. Соответственно, разные, разные этапы имперского расширения, и э, Волга, Урал, Сибирь, Кавказ э, и так далее, они э, как бы оказались, оказались встроены вот в, эту, э, в эту расширившуюся идентичность. За последние годы появилось довольно-таки много работ, которые, которые показывают это Игорь, историк историке Курукин, например, что во многом эта экспансия имела экономический смысл. Начало, начало второго тысячелетия нашей эры, территории, которые стали современной Россией, были очень важными мировым экспортером меха, да, это вот шкурки, соболь, белка а, и так далее. Это был товар, который, по сути дела, аналогичен а, с, с, нынешней нефти, а, нефти и газу. Торговые пути выстраивались под, а, под этот экспорт и а, расширение, тогда это было в первую очередь расширение на север а, 11-12-13 века, проходили, по сути дела, вслед за миграция зверьков, которые уничтожались в более южных лесах, да, и в обилии оставались к северу. Дальше э… Э… природ э… экспансия вслед за поиском природных ресурсов на восток – это довольно важно, потому что потому что в отличие от, бы, я хочу сказать, что это вторая, второе такое важное. Отличие России от других империй: первое, что у нее нет центра и очень размыты границы между, между метрополией и колониями. А второе, что эта экспансия имела намного в большей мере торговый, нежели военный характер, хотя понятно, что там были и завоевания, и истребление и, и все такое. Но во многом во многом эта экспансия носила такой взаимовыгодный Характер и выстраивалась под, под товарный экспорт, под складывание торговых маршрутов и так далее, есть очень важная для экономистов работа умершего недавно итальяно-американского экономиста Альберта Алисина The size of nations, размер государств, размер стран. Алисина показывает, что собственно, вот, размер государств был крайне важным условием их конкурентного, конкурентного преуспевания в мире в эпоху, когда мировая торговля была развита слабо. То есть ты присоединяешь к себе новые территории, ты подчиняешь себе новые этносы, и это становится основой Основы по предупреждению государства – новые земли, новые, больше ресурсов, больше можно собрать дани с населением и так далее. По сути дела, для современной мировой экономики, когда торговля у многих стран эквивалентна одной трети или больше ВВП, 20, 25, 30, 40% процентов и так далее, размер перестает иметь такое значение, какое он имел вот в эпоху имперских завоеваний. Мировая торговля сглаживает, а она как бы с современной мировой торговли снимает те трудности торговли, те транзакционные издержки, которые когда-то были очень и очень велики, ну, представьте себе, да, торговля, которую были купцы, вообще неизвестно, выживешь ты или э, вернешься ли в целом из очередного торгового предприятия, из очередного э, похода. Сейчас это все не так, торговля стала банальностью, да, э, один и тот же э, товар э, компоненты для него могут производиться в нескольких десятках стран и затем собираться вместе в какой-то третьей стране, а придумываться при этом в четвертой, продаваться в пятой и так далее. В общем, современная мировая торговля с ее очень пониженными барьерами и пониженными рисками, пониженными затратами на перемещение товара, она, по сути, делает размер намного менее существенным. И это во многом обуславливает то, что в современной экономике Размер не настолько важен, быть большим, соединять в себе разные части, да, империя — это всегда еще соединение разных частей, существенно отличающихся друг от друга, это перестало быть настолько выгодно. Вот, наверное, для начала примерно, примерно я это сказал. То есть, если если огрубить ваше, ваше высказывание, то можно сказать, что империя просто перестала быть выгодной экономически, я правильно понимаю? Во многом так, в современном мире во многом так, да, ровно потому, что торговля не сопряжена с теми рисками, с какими она была сопряжена и 400, и 700, и особенно тысячу лет назад. То есть нет, нет, нет нужды уже обеспечивать силы и безопасность трафика, да, правильно я понимаю? Ну, так сказать, да. да. У нас Намного появилось... больше... Я, Намного я... больше э, шансов, что э, э, товары с точки А в точку Б, которые находятся далеко друг от друга, будет доставлен без проблем, в срок, своевременно э, и так далее. А э, в кавычках «купец» при этом не погибнет, не будет пленен разбойниками, не будет разоружен э, на, на какой-нибудь таможне э, и, так далее, и так далее. Я понял. У нас появился Игорь Борисович Чубайс. Игорь Борисович, вы нас слышите... Включите, пожалуйста, звук. Я так и сделал. Так, а сейчас вы слышите меня? Слышу. Вот, замечательно. Игорь Борисович, я вообще давно хотел задать вам этот вопрос. Мы его так и не обсудили в наших эфирах на канале Форума Свободной России. Но как вы вообще относитесь к имперской природе России и Старой России и современной России? Не является ли она необходимым условием вообще для ее существования? Попробую ответить коротко, хотя вопросы, которые вы задаете, они абсолютно фундаментальны, их можно обсуждать сутками. Если говорить коротко, на мой взгляд, термин «империя» совершенно не годится, он неопределенен. Вот в свое время было брошено понятие «Сталин – великий менеджер». Но иди поспорь, великий он, не великий. Тогда нужно 10 их делать, 20 войн организовывать и потом проверять. То есть он не неверифицируем. На уровне обыденного смысла… Империя ⁇ это вроде и многонародное государство, это вроде и захватническое государство, это вроде и диктаторское государство. Хотя если взять чистую политологию, империя ⁇ это просто государство, в главе которого император. Но тогда получается, что Центральноафриканская империя с бокосой, император Японии, Британская империя одно и то же. То есть а это совершенно не годится. То есть понятие неопределенное и понятие, которое нуждается в прояснении. Фактически реальный смысл сегодня термина империя, который здесь используется, он состоит в том, что отождествляется историческая Россия, Советский Союз. Это является главной целью нынешней пропаганды. Она пытается зачеркнуть так называемый Великий Октябрь и показывать, что у нас не было никакого разрыва, наша история непрерывна и так далее и так далее. Это снимает проблему ответственности за Октябрь. Значит, моими единомышленниками является ряд авторов, о которых я сейчас процитирую. То есть на самом деле СССР и историческая Россия, СССР и пост-СССР, с одной стороны, историческая Россия совершенно несовместима. Совершенно ясно писал никто иной, как Ленин в работе «Государство и революция». Он писал, все предшествующие революционеры совершенствовали старую государственную машину. Задача заключается в том, чтобы сломать ее полностью до основания. В этом суть – ключевое звено марксизма», – писал Ленин. И это свое слово он сдержал. То есть СССР – это не Россия. Отождествлять СССР и Россию так же, э, уместно, как э, отождествлять Третий Рейх и ФРГ. Э, совсем другой мыслитель, другого направления, наш практически современник Солженицын писал, «Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым». Э, Василий Розанов, еще один мыслитель, который в 1818 -18 году написал работу «Апокалипсис нашего времени», он впервые сформулировал «Над русской историей скрипом, скрежетом и грохотом опускается железный занавес». То есть уже тогда было понятно, что произошел цивилизационный разрыв. Поэтому одним словом объединять империю, словом объединять и Советчину, и Россию невозможно. Но ну, если можно, я продолжу. Я не знаю, как у вас по времени, у меня здесь много аргументов. Минут 5-7 есть у каждого спикера на а первое выступление. Тогда, тогда еще несколько э, доводов. Но вот почему, э, почему э, как, как формировалась Российская империя, как формировался Советский Союз, как и почему? Российская империя, мы не родились, наши далекие предки не родились имперствами. Наши далекие предки попали под Ордынское иго. И после битвы после, ну, можно сказать, битвы на Калке, 1240 год, формирующееся русское государство оказалось под, под Ордой. И выход из этой ситуации, это был противостояние двух цивилизаций, ордынской и славянской. В конце концов, благодаря Ивану III, Русь победила в этом противостоянии, и выход был найден. Выбнение земель, собирание земель, то есть собирание земель и империя – это ответ на ордынское иго. чем ответ был очень своеобразный, потому что если американцы пришли в Америку и истребляли индейцев, то славянская цивилизация, победив Орду, вовсе ее не уничтожала, у них свое, свое место внутри русского государства. Они остались со своим языком, со своей верой, и, конечно, это было все непросто, но они остались и сохранились. А вот почему СССР, почему можно считать, в некотором смысле империи как формировал Советский Союз. Захват власти большевиками был, сразу привел к выдвижению лозунга неизбежности мировой революции. Почему они об этом заговорили? Почему у большевиков в гербе появился земной шар? На самом деле, это отражение комплекса неполноценности. Они прекрасно, в общем-то, понимали, что они творят такие дикие вещи, что э, любое соседнее государство является для них опасным. Поэтому удержание своей власти возможно только через э, мировое господство. И э, у нас очень долго был такой выдуманный спор, а можно ли построить социализм в одной отдельно взятой стране и коммунизм. И это был спор самими собой, то есть сами пропагандисты доказывали, что несмотря на то, что извне к нам могут прийти и помочь восставшему народу, но мы все равно должны удержаться и так далее, и так далее. Поэтому, кроме того, сам способ присоединения, как как росла Российская империя. Вот замечательный историк нашей миграции Сергей Альденбург вводит такой термин, он пишет, Россия врастала в Сибирь, врастала в Сибирь. А Когда большевики... Конечно, были разные варианты, невозможно за 30 секунд все описать, но это был принцип. И присоединяя новые земли и новые территории, Россия всегда стремилась сохранить и сохраняла местные традиции, правила, иерархии, веру, язык и так далее, и так далее. Когда большевики, когда Красная Армия в 1940 году, в 1939 м а м пришла в Эстонию, Латвию и Литву, то было уничтожено все. И Конституция, и, мест, и, региона, и правовые нормы этих стран, и э, удар был нанесен по церкви, и э, прошли массовые депортации, и национализация собственности, отмена валюты и так далее, и так далее. То есть э, Советский Союз и Россия... Совершенно по разным принципам формировались и совершенно по разным принципам, так сказать, существовали. Еще одна деталь, о которой нельзя не сказать, Российская империя СССР. Почему они разные и несовместимые? Потому что совершенно разная роль народа и роль руководителя. В империи фактически руководителем был не император, в империи руководителем был бог а император был помазанником Божьим, и поэтому он действовал по библейским нормам. Поэтому за весь XIX век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек за 100 лет. В России невозможен был ГУЛАГ, и само это понятие было бы совершенно неуместно и противоестественно. В Советском Союзе все осуществлялось не от имени Бога, а от имени марксизма-ленинизма. И генеральный секретарь, а что такое марксизм, у Сталина спросили, что такое марксизм-ленинизм. И Сталин ответил, решение нашего пленума сегодня – это и есть марксизм-ленинизм. И э, в Советском Союзе не народ был под богом, а народ превратился под властного генсеку, и народ превратился врагом народа, стал сам народ. И поэтому, если, я уже сказал, 41 человек за сто лет был казнен в исторической России – то только четыре голодомора, кстати, четвертый вообще только недавно стал анализироваться независимыми историками, четыре голодомора унесли 16 миллионов жизней от каннибализма и от голода. То есть это совершенно разные государства. Советский Союз не мог существовать и не существует по сей день без политической полиции, без ФСБ, без силовых структур которые сегодня приобретают вообще особый статус, потому что нельзя принимать законы, по которым запрещено значит, получать информацию о том, какая у них собственность, какая недвижимость, какие вклады и так, далее, и так далее. Совершенно привилегированный господствующий класс. Ничего подобного в исторической России не было. Но, может быть, еще два слова. Вообще понять роль и значение того или иного можно только в историческом контексте. И Российская империя, которая формировалась в 17-18 в начале 19 века, формировалась в то самое время, когда формировались и другие империи. Это было время формирования империи. Наиболее сильные народы сформировали свои имперские государства. и Британская империя, Австро-Венгерская монархия, и Османская империя, СССР – формировал свои подвластные территории в то время, когда суверенитет государства считал и был признан, когда существовали суверенные государства. И эм, при Брежневе в шестьдесят восьмом году было э, нашими оппонентами Брежнева, это, конечно, никогда не признавал, была объявлена доктрина Брежнева, согласно которой государство, которое отклоняется от социалистического курса может быть, в него можно вводить войска. И 21-го -го года в Чехословакию, которая хотел строить социализм чешским лицом, было, были введены войска э, пяти стран. Но э, я боюсь, что вы меня сейчас будете останавливать, поэтому я хочу сделать, успеть сделать вывод. А вывод заключается в том, что... Э, на самом деле мы спорим не о том, империя или не империя Россия. Мы спорим о том, что будущее, что в будущем, какой будет Россия. Если признать всю Россию империей, тогда нам нужно вычеркнуть весь наш 12 вековой опыт, забыть о нем и начинать с нуля. А если мы признаем, что Советский Союз – это не Россия, тогда мы должны организовать суд на ДССР и подумать о том, как осуществить преемство с реформированной и модернизированной Россией и опыт России дополнить и добавить опытом западных демократий. Это совершенно разные курсы. Вот если, если коротко... Здесь сразу неизбежно возникают уточняющие вопросы, Игорь Борисович. Вы концентрируетесь на соотношении Российской империи и Советского Союза и как бы упускаете из виду Российскую Федерацию, современную нам Российскую Федерацию. И поэтому у меня такой уточняющий вопрос. Российская Федерация – это что? Российская Федерация – это новый извод, это новое издание советского режима, советского государства. Поэтому, кстати, когда говорят, а нужно разорвать Россию на куски, нужно разделиться, да, вот мы уже разорвали Советский Союз. Чего мы добились? Нужно не страну рвать, а нужно политическую систему менять. Это совершенно разные задачи. Существующая политическая система причинила стране больше вреда, чем какой-нибудь там американский империализм. Повторяю, нынешняя Россия – это прямое продолжение Советского Союза, собственно, сегодня это уже декларируется открыто. Спасибо. У нас есть вопрос, но я чуть-чуть его отвожу, потому что мы не всех еще опросили первично. У меня вопрос к Андрею Акара. Вот Игорь Борисович сказал, что понятие империи слишком неопределенно. Есть разные определения, исходя из разных подходов, но все-таки, вот с такой простой политологической и даже бытийной точки зрения, на ваш взгляд, Современная Российская Федерация ⁇ это империя. Добрый день, господа. Очень приятно и замечательно, что на форуме есть темы, в которых соединяются научные подходы и актуально прикладные. Знаете, вот все, кто учился на юридических факультетах, знают, что у государства есть такое понятие, как форма государства. Она состоит из трех измерений форма госправления, монархия, республика, форма госустройства — унитарная, федеративная, форма политического режима, полярхия, авторитаризм или тоталитаризм. А что же такое империя? Это четвертое состояние государства, то есть четвертое измерение состояния. Как вот есть, твердое, жидкое, газообразное, а есть еще и плазматическое. Вот империя ⁇ это что-то такое очень сложная, сложноуловимая, э, есть такая вещь, которая называется имперология, но э, от, даже это, э, это подразделение политической науки не дает однозначного ответа, что такое империя. Изначально империя соотносилась с христианской ойкумены, именно поэтому, э, э, э, именно поэтому Игорь Борисович правильно сказал, что руководитель империи не... Э, «Император, а Бог». И именно Владимир Солобьев, который философ, говорил, что империя ⁇ это будущее единства человечества. Что характерно для империи? Есть очень конкретные показатели. Это, во-первых, универсальность и наднациональность государственнического дискурса, и, во-вторых, правовой порядок. А что же тогда такое не империя? Вот очень часто говорят, вот или империя, или национальное государство. Национальное государство в том виде, в котором оно было сформулировано, эти принципы, на Вестфальском мире 1648 года. Так вот, есть еще такая форма, такой формат государства, как диспотия. И именно для диспотии характерна моносубъектность власти, характерный неправовой порядок, несубъектность проживающих там людей — и в общем-то это все так или иначе восходит к теории, ну вот эта э, диспотия, она описывается категориями азиатского способа производства. Не, не зря одним из... Исследователем этого был такой Лев Ильич Мешников, брат известного бактериолога, который написал книгу «Цивилизация и великие исторические реки». Для описания государства российского, мне кажется, необходимо использовать… Вот соотношение имперской идентичности, то есть Россия как империя и Россия как диспотия. В э, таком обыденном словом у нас под империей поднимается державность, державная мощь, э, сильное государство, но империя — это идея прежде всего, Европейская диспотия ⁇ это азиатская идея. И, в общем-то, то, что было, ну, когда появляется Российская империя, она появляется, сама эта идея появляется во второй половине 17 века, а не раньше. То, что было при Иване Грозном, там, Иване Третьем, это как раз описывается форматом диспотии. А вот появляются появляется присоединение к Великороссии, Малороссии и Белоруссии, то есть вот Украины и Беларуси, и возникает вот этот определенный синтез, как считается вот Российская империя, это синтез великорусского вот такого, деспотического государства Ивана Грозного, там, Алексея Михайловича, и вот этой малорусской, белорусской, то есть украинской, белорусской учености. И именно кто был первым идеологом э, Российской империи, в общем-то, э, известная идея Бжезинского, что без Украины Россия не может быть империей, ну, это все ему при, приписывается, но первым эту идею провозгласил Иннокентий Гизель, такой киевский интеллектуал э, настоятель киево печерской лавры автор известного синопсиса такая мало в общем-то с Петра Могилы малоизвестная фигура э, в современном мире э, такой борочный писатель автор книги еще мир богу мир богу с человеком э, вот даже покажу есть его собрания сочинений, интересный персонаж, вот он провозгласил и зафиксировал в этом самом киевском синопсисе те идеи, причем примерно в том же варианте, в котором их сейчас провозглашают российские ну, руководители российского государства и представители российской пропагандистской идеологии. То есть... Единый народ, вот имперское ядро, это Россия, Украина и Беларусь, это единый народ или три единый народ, ну и, соответственно, преемственность истории от Киева к Суздалю, Владимиру и дальше к Москве. Вот эти вещи, которые, казалось бы, для нас уже стали такими азбучными истинами и иначе быть не может. В общем-то это все было, эта вся идеология была сформулирована именно в конце XVII века и этот Киевский Синопсис за сто с лишним лет выдержал, по-моему, 30 изданий. То есть это была такая вот ну, главная книга по истории до того, как появился Карамзин. У Карамзина уже это эти все идеи Повторяется. Вот сейчас произошла в, э, интересная трансформация российской государственности именно после 2014 года, после Крыма. В чем принципиальное отличие? Если до этого можно было говорить, что вот, э, в российском государственническом дискурсе есть э, какие-то идеи, связанные с имперскостью, связанные с поиском какого-то универсализма, с поиском сложной, такой вот, своего места, своей субъектности в многополярном мире, то после 2014 года, после Крыма, этот имперскость, имперский дискурс полностью гибнет. Вот на, наоборот любят говорить, вот Крым — это возрождение империи, а это как раз возрождение не империи, а возрождение диспотии. И то, что происходит потом, вот после этого крымского авторитарного консенсуса, это как раз и есть все просто как по нотам, это есть Россия превращается в неправовое государство, ну, по крайней мере, отказывается от идеи правового государства, что мы за последние месяцы просто христоматинные примеры, чему видим, отказывается от универсальности государственнического дискурса. И даже в национальной политике, если вспомним, что в неславянских республиках России или в субъектах Федерации национальные языки не обязательны к изучению в школах, то это, конечно, политика, Политика там, Суслова, политика Александра III, в общем-то именно Александр III, его вот попытка создать моноэтническое, монокультурное государство на месте Российской империи, это стало одним из факторов будущей революции и того, какую роль сыграли в революции 17-го года, ну то что называлось в кавычках специально говорю национальные окраины возможно ли у да и интересно что вот современная как раз ну, такая апологетическая властная идеология она апологетизирует именно вот эти типа государства деспотического типа вот например есть известная книга идеолога идеологии русской государственности Дмитрий Куликов Тимофей Сергеевич Петр Мостовой вот а там как раз выделяется четыре типа вот, того полноценного с точки зрения авторов государства где это государство Ивана Грозного, государство Петра Первого, государство Сталина и государство Путина. То есть фактически описывается именно деспотический тип государственности. Ну, там, конечно, таких слов нет. Но вот именно такой тип дискурса, это вот наша реальность все больше и больше похожа на такую на такую восточную диспотию. Есть ли из этого какой-то выход? или это Андрей, Я прошу прощения, я бы вот к путям выхода из сложившейся ситуации обратился чуть позже, потому что нам прошу. нужно еще поприветствовать Владислава и задать ему вопрос, и потом развить дискуссию. У меня только один уточняющий к вам вопрос. Правильно ли я понял из вашего выступления, что Россия уже не империя, это диспотия, вы их противопоставляете? Да, да, именно так все. Правильно. Спасибо большое. Мы еще вернемся к путям выхода из сложившейся ситуации. Я приветствую Владислава Иноземцева. Владислав Леонидович, здравствуйте. Рады вас видеть, но мы вас пока не слышим. Да, добрый день. Слышно? Слышно. Добрый день. Да, здесь нечего связь. А, Слушайте, спасибо. Да. да, да. Спасибо, что дождались, да? Да, спасибо, что дождались. Ну, смотрите, я прослушал только выступление Андрея. А у меня был я к вам сказал... специфический вопрос. Давайте. Я да. в том, что мы, как водится, уже вот минут 15 разбираемся с дефинициями, и я хочу вас спросить, а все-таки что такое, на ваш взгляд, империя и является ли России империей? Ну, слушайте, на мой взгляд, империя ⁇ это сложно-составное государство, управляемое представительной митрополией, которое исторически расширилась за свои собственные пределы, в том числе за счет территории, населенной другими народами, инкорпорировала эти народы и фактически создала такую сложную политическую структуру, основанную на доминировании, повторю, ну как бы исторически центрального этноса метрополии. Империя четко отличает центр и периферию, Центр задает основные сигналы, периферии их воспринимает и им подчиняется. Соответственно, периферийные территории, ну, либо их можно называть колонией, можно называть э, доминионами или другим образом, они фактически находят зависимое зависимом положении и, и э, по большей части обеспечивают в том числе и экономический трансфер богатства в сторону метрополии. В этом отношении Россия, на мой взгляд, вполне является империей, потому что здесь сегодня она сохранила в своем составе все те имперские элементы, которые были в Российской империи, и Советском Союзе. Это как э, населенные преимущественно русскими и неиславянскими народами территории за Уралом, которые были колонизированы еще на первом этапе имперского расширения, и с другой стороны территории, которые были фактически военным образом завоеваны, где э, население выходца из метрополии крайне считали большинства, как Северо-Кавказской республики российский, советский времена было больше. В этом отношении Россия, конечно, является империей. Я в данном случае не стал бы, может быть, сейчас говорить о преемственности нынешнего государства Ивана Грузного. Это все-таки очень сложные дефиниции. Но имперская э, сущность государства, попытка извлечь богатства и возможности из освоенных территорий в пользу центра попытка лишить эти территории независимости и полномочий, она очень видна в сегодняшней России. И она началась, можно вспоминать Сталина, можно вспоминать Ивана Грозного, Петра Великого, но началась она все-таки с начала 90-х годов, когда, по сути дела, с принятием Конституции 93 -го года был, по сути, демонтирован федеративный договор, и Россия стала из договорной федерации, э, достаточно централизованным государством, и с этого времени полномочия региона стали сокращаться, сокращаться, сокращаться. Ну, мне вот как раз ваше определение ближе всего, я понимаю, о чем говорили и другие наши спикеры, но вот такой вопрос возникает, и вы, Владислав Леонидович, ставите этот вопрос в своей книге «Бесконечная империя», и здесь он прозвучал со стороны Бориса Грозовского, тезис о том, что Российская империя, ну, в данном случае Федерация, можно сказать, ну, то, что называется Российская Федерация, обладает рядом странностей по сравнению с традиционными другими колониальными империями. О, да. Ну, например, отсутствие там четкого деления на метрополию и колонии, и доминионы. Но не кажется ли вам, что эта характерная особенность объясняется... Просто-напросто континентальным характером империи. Ведь если мы вспомним остальные колониальные империи, то большинство из них, абсолютное большинство, имели эти колонии и доминионы за пределами так сказать, моря, там, за океаном. Это и Великобритания, и Испания, и Португалия, и Нидерланды, исключением, наверное, является только Германская империя, но она и была империей такой вот очень своеобразной, да. более напоминающей да. национальное государство. Может быть, в этом просто дело все? Смотрите, я в данном случае, естественно, эта точка зрения всем известна, я просто считаю, что ситуация немножко иная. Дело в том, что Российская империя, на мой взгляд, уникальна несколько другим соединительством. А в отличие от большинства европейских империй, у них есть очень, кстати, много сходств. Афейскими империями последних 500 лет. Но фундаментальным отличием являлось то, что, во-первых, Россия не сложилась как национальное государство до момента начала имперского строительства, то есть колонизировали зауральские территории не русские, в классическом смысле слова, не Россия, да, как Малороссия, Великороссия, Белоруссия, а Москве. И фактически то что, то, что создала Московия, это была первая империя, которая распространилась от центральной, нынешней центральной России, чуть не до Тихого океана. После этого она объединилась с Малороссией, распространилась на Белоруссию. И, и вот это, собственно говоря, и породило Россию как новое явление, как, как воплощение Московской империи. После определенного периода развития, эта империя началась создавать вокруг себя вторую империю. То есть присоединяя Польшу, Финляндию, Бессарабию, Крым, Кавказ и Среднюю Азию. Вот Российская империя, на мой взгляд, отличается от всех других тем, что она имела характер матрешки, ну, нашего национального сказать, достояния. Потому что любые российские империи, они то расширялись, то сжимались. Владислав, и... громче! Здесь сложно говорить громко. Вот. То, то расширялись, то сжимались. И в результате чего э, внутри этих любых европейских империй усиливалось национальное государство. В России этот центр терялся, он тонул в империи. И именно поэтому у нас сейчас возникает страшное опасение, страшный ужас от территориального сжатия. Потому что мы не делим метрополию и колонию. И мы боимся любой потери территории, как потери территории всей страны. Понимаю. Я вот, у меня такой уточняющий вопрос к Борису Грозовскому. Вы достаточно четко определились с тем в своем выступлении, почему империя не нужна. Основной тезис, как я понимаю, состоит в том, что империя больше не обеспечивает непрерывный торговый трафик, безопасность этого трафика. Но, с другой стороны, мы видим, что в мире, в том числе в соседних с Россией регионах, а, происходят большие интеграционные процессы. Ну, например, самый классический пример – это а, образование Европейского Союза. Ведь, по сути, можно сказать о том, что в своем роде тоже империя. Огромное количество государств объединилось для того, чтобы создать единое информационное, денежное, торговое, а, транспортное и так далее пространство. Разве это не так? Не являемся ли мы свидетелями о создании империи нового типа? Мне кажется, это было бы таким слишком, слишком расширительным толкованием современный Европейский Союз, едва ли в каком-то смысле можно назвать империей. Тут нету, тут нету ни метрополий, ни, ни колоний. Это совершенно другой и в политическом плане процесс. Никто никого не присоединяет, не завоевывает. Стороны находятся в многолетнем, очень упорном, вполне демократическом ну, и, и, и бюрократическом, конечно, процессе согласования процедур, как принимаются решения, как они обсуждаются и так далее. И так далее. В, Европейском Союзе от, в современном Европейском Союзе от старых империй, я думаю, нет практически ничего, Лудиста. Ну, вы знаете, а вот у евроскептиков, с которыми я иногда общаюсь, другая точка зрения. Они считают, что Брюссель все больше превращается в центр вот этой новой европейской империи и все чаще диктует свои правила, в том числе в достаточно мелких бытовых вопросах. Ну, там, в вопросах торговли выносят предписания и директивы, которые необходимы для исполнения на всей территории. Не прототип ли это уже формирование империи? Ну, а, а, во-первых, из этой империи можно, а, а, в кавычках, да, я не думаю, что это империя. Во-вторых, из нее можно выйти, как попробовали а, британцы. И, в общем, а, не то, чтобы им стало от этого лучше, скорее, скорее а, наоборот. Во-вторых, это все-таки результат, а, результат очень сложных согласовательных процедур и на национальном, и на межнациональном уровне. Какие именно полномочия при проведении такой политики передаются, какие а не передаются и так далее. Владислав, как вы скажите? Знаете, я хотел буквально э, добавить одно замечание. Дело в том, что Европейский союз, это, на мой взгляд, это не империя, но это сейчас другой вопрос, но это объединение бывших метрополий, uh -huh. в, отличие, в отличие от э, Евразийского союза, который вновь попытка объединения метрополий с колониями. Вот, Именно потому, что Европейский Союз – это союз метрополий, он не может быть империей сам по себе. А вот у меня сразу возник вопрос по ходу дискуссии, я попытался себя поставить на место обывателя и посмотреть на нашу панель со стороны, посмотреть на ее название. Может ли Россия преодолеть имперскую матрицу? У меня сразу же вопрос о Владиславу Иноземцеву как бы со стороны обывателя, который это смотрит. А зачем? Смотрите, это хороший вопрос. Я э, не ставил его в своей книжке. да. И когда я говорю о том, может она преодолеть эту матрицу или нет, я исхожу из того, что это крайне сложно. И мы видели, что Российская империя, она уникальна по многим параметрам. И в частности, потому что она сумела восстановиться э, после событий 2017 года, что не удавалось в таком масштабе ни одной другой империи, которую мы знаем со времен, наверное, античности. Что касается того, нужно ли уходить от имперской системы или нет, это вопрос сложный. Здесь я, наверное, вернусь к Андрею и скажу, что от имперской системы, может быть, не нужно уходить, только в том случае, если это возможно без скатывания в диспартии. Но, похоже, у нас это не получается. Mm -hmm. То есть, условно говоря, если бы мы могли создать страну с элементами имперского порядка, но без вот именно этого, ухода в авторитаризм и диктатуру, это мы его обсуждаем. Но похоже, что сначала рушится федерация, а потом наступает диктатура. Понимаю. Еще один у меня вопрос, прежде чем мы обратимся к вопросам наших зрителей, к Игорю Чубайсу. Игорь Борисович, вы упорно исключаете СССР, из так сказать, имперской истории России всегда подчеркиваете, что СССР соотносится с исторической Россией как убийца с убиенным. Это известная цитата Солженицына. Но почему тогда на очередном этапе истории, после революции семнадцатого года, СССР фактически восстановился почти в границах Российской империи, но ну, за вычетом, там, Финляндии и Польши, а уж после победы во Второй мировой войне и вовсе даже за пределами Российской империи, если вместе, если считать вместе со странами Варшавского договора, которые фактически были, ну, можно сказать, колониями СССР. Случайно ли это, Игорь Борисович? Это не случайно, не закономерно. На мой взгляд, это имеет достаточно ясный ответ и ясные причины. Как вообще возник Советский Союз? Почему исчезла Россия, исчез герб, флаг, гимн, даже название страны исчезло, появился СССР? Все это делалось двумя путями, если говорить коротко. Первый путь – это путь тотальной лжи. Нам обещали отмирание государства, коммунизм, получили распад государства и получили экономическую катастрофу. Вот, то есть, во-первых, пропаганда, а во-вторых, никакой Советский Союз никогда бы не появился, если бы не было создано вечное ВЧК, которое Ленин создавал в экстремальной ситуации временно, период борьбы с контрреволюцией. Вот эта временность продолжается по сей день, и нынешние ФСБшники гордятся тем, что они чекисты. То есть государство построено на насилии. Если распустить силовиков, это государство прекратит свое существование. И не случайно в один но, образно говоря, в один прекрасный день исчезли и весь этот соцлагерь, и все это коммунистическое движение. Это были искусственные формирования, искусственные. Но сегодня еще один фактор, который очень сильно влияет на всю международную политику, это фактор подкупа, фактор денег и так далее, и так далее, который происходит из Москвы. Даже в открытой печати, например, я читал, что в европейской, что 50 депутатов Европарламента получают финансовую поддержку из России. Ну а чему ну вот, а я с вами не совсем согласен. Мне это как раз кажется, что Российская империя, как такое вот имманентное э -э качество э России, проступает сквозь любую оболочку постепенно, даже в том числе через коммунистическую. И не случайно границы Российской империи и СССР практически совпадали. Ну, за, за редкими исключениями. Ну, во всяком случае, их не смогли э расширить. Нет, но, э ну, ответ... вообще кризис был, российский кризис, вот здесь говорили Александр Третий, который проводил русификацию, да, действительно это было, но первопричина заключалась в том, что возник религиозный кризис, и Достоевский писал, если Бога не все дозволено, то есть нужно было каким-то совершенно новым методом интегрировать страну, сплачивать страну, либо ее потерять, и большевики придумали госидеологию, навязали ее и и объединили страну. Но как, вот меня немножко удивляет, как можно говорить о Советском Союзе, если там были напрочь закрыты все границы. Ну, представьте, что границы открыли. Может, вам анекдот напомнить советский, как Брежнев и Андропов напились, до да, чертиков и в пьянке открыли границу. На следующее утро Андропов звонит Брежневу, говорит, Леонид Ильич, что мы вчера натворили? Брежнев говорит, открыли границу. Брежнев спрашивает, да, так в результате ну, мы же вдвоем только остались. Андропов отвечает. Нет, нет, нет, нет. Понимаете, вы, вы, народная мудрость, она все фиксирует. Вообще, я, я еще одну реплику сделаю короткую. Знаете, есть несколько сот определений, что такое человек. Одно из определений совершенно правильное. Человек это млекопитающий с мягкой мочкой уха. Это так, но это абсолютно ничего не проясняет, ничего не добавляет. Поэтому я немножко жестко выскажусь, резко выскажусь. Но мне кажется, что гораздо конструктивнее говорить не о России как империи, а говорить о России как органичном объединении или неорганичном. Вот все, что после 17 года, это абсолютно силовая акция, это неорганично, это противоестественное и породившее огромное количество проблем, с которых нам рано или поздно придется выходить, если удастся выйти сохранив страну, значит мы избежим войны. Если начнется распад государства, это будет похуже, чем Сомали. Спасибо. А Я прошу включить вопрос от одного из наших телезрителей. Видео, вопрос пока. Добрый день, я Леонид Кудинов, блогер. Несколько лет живя в Беларуси, мне часто доводилось слышать, что вот не будет в России Путина, и все будет совсем по-другому. Здесь, как мне кажется, существует такое недопонимание, что имперские амбиции России и имперское поведение связаны не столько с персоналиями, сколько с тем, что в этой парадигме... Воспитывалось население на протяжении многих веков, и даже когда начнутся в России демократические преобразования, эта проблема никуда не, идет, не уйдет. Останутся избиратели, у которых будут эти запросы, и даже у демократически избранного и лидера будет искушение на этих имперских запросах играть. Как участники панели смотрят на этот вопрос, и вообще, что с этим делать, и как это преодолевать? Спасибо. Вопрос понятен. Начнем, наверное, с Бориса Грозовского. Борис, у вас есть ответ на этот вопрос? Что делать с постоянным запросом россиян на империю? Имперские рефлексы, безусловно, есть. Для... Это видно хотя бы из того, что население России наиболее болезненно из жителей других постсоветских стран относится к распаду СССР. В России выше доля людей, которые согласны с Путиным в том, что это была и катастрофа, да, там какие-то сопоставимые цифры в разные годы показывали только Армению и Молдавия, сейчас это и там уже явно не так. Вот. Собственно, собственно просто россиянам в какой-то момент придется понять, что в современном мире оружие – это не самый главный аргумент, что с соседями лучше mm. дружить и жить в мире, нежели, нежели воевать, облицать а, оружие и пытаться устанавливать а, а, какие-то... Я прошу прощения, что -то не торгаюсь, а, а понять, как они должны это? Каким образом? Просвещение. Просвещение mm. и, и некоторый, а, некоторый а, реализм, да, о том, как устроено в России медиапространство, ведь очень много всяких искривлений, вранья, неправды и так далее. А, да, значит, если, человек, если человек подключен так сказать, к российскому телевидению, он действительно может думать, что в Киеве и Львове фашисты, и если как-то значит, на этих фашистов не, не воздействует, то беда будет, придут фашисты будут наступать да, на северо-восток. А, в общем, не, некоторый реализм, да, понимать, что у людей, которые живут с тобой в общем, достаточно рядом, могут быть какие-то свои взгляды, свои планы, свои виды на будущее. С ними вполне можно разговаривать, договариваться, обустраивать зоны совместных интересов э, вполне взаимовыгодным образом. А, в этом смысле, в этом смысле россияне же тоже меняются, да? а, власть медиа над людьми э, достаточно сильна. А, понятно, что потребуется очень-очень-очень большая работа по э, тому, чтобы настроение, ценности э, как-то вот это все постепенно перестраивается. Понятно. То есть вы говорите о просвещении, но это довольно такая долгая дорога. Конечно. Андрей Кара, вот у вас есть ответ на этот вопрос, но я прошу применительно к тому определению империи, на котором мы все да, сошлись, под... поскольку у вас немножко другой взгляд. Да, знаете ли, вот сейчас ну, мы переживаем глобальную трансформацию мы то есть все человечество в целом и вот эти вещи которые являются основой идентичности российской правящей элиты это геодетерминизм это вертикальный тип управления он становится не актуальным он становится Проигрышным. В свое время, когда была конкуренция московского княжества и великого литовского княжества, Литовск, это много столетий длилось, но литовское княжество проиграло именно потому, что оно было устроено по горизонтали. Тогда это была невыигрышная, неэффективная модель. А московское царство, ну, княжество потом царство, которое было устроено как такая диспотия, оно победило. Сейчас... Выигрышные модели другие. И поэтому мы видим, что Россия, руководство, которое мыслит в категориях 19 и 20 века, в категориях классической политической географии или такой мистической геополитики, которую возродил Дугин. А, ну, это, эти все тренды они являются сейчас, может быть, в каких-то очень краткосрочных форматах, на первый взгляд, эффективными, но на среднесрочных и долгосрочных форматах это не выигрышная стратегия. В этом смысле вопрос, который задал Леонид Кудинов, очень правильный. Владимир Путин очень эффективный очень эффективный маркетолог. Он не народ такой, каков Путин, а Путин очень эффективно чувствует запросы народа. Это действительно главная Россия. Вот главный русский вопрос, такой метаисторический вопрос таков. Это вот великорусский народ, ну или русский народ, да, как сейчас говорят, это жертва или палач? То есть это генератор вот этого имперского, ну, если угодно, или вот этого деспотического типа государственности? Или это тоже жертва, которая пала под натиском сначала Золотой Орды, а потом уже вот этого ВЧК, ФСБ и так далее? Это очень, ну, это вопрос без ответа. Это Я думаю, что вот государство Ельцина в 90-е годы, в нем был... Сдел... Вот чем отличается принципиально национальная государственность? там от империи или от диспотии в том что там есть нация причем у нас часто думают что национальное государство это моноэтническое государство это не так национальное государство это нация это там где есть общее будущее а моноэтническая, но это там, где общее прошлое, вот где все одного этнического происхождения. Вот это. Так вот, для национального государства необходимо сначала политическая нация. Есть ли в России политическая нация? Или если есть, то в каком она формате, то ли уже сложившемся, то ли в формате формирования, то ли в формате деактуализации? Это глобальный сложнейший философский вопрос. Я думаю, что она находится сейчас в формате. В формате переформирования или пере переструктуризации после событий 2014 года. И сейчас действительно именно те парадигмы, по которым существовало государство Ивана Грозного, они становятся актуальными. Вот интересный момент. Питерская элита, люди из Ленинграда, из Петербурга, казалось бы, они сделают актуальным символом России Петра I. Но мы видим, что актуальным символом России становится Иван Грозный, который ехал из Петербурга в Москву когда-то, да? доехал до Орла, и становится Сталин. Вот, То есть даже Петр Первый, который ну, был э, модернизатором при всем его, конечно, деспотизме и ужасных трагедиях того, той эпохи, вот даже он не актуален для... Э, людей, которые вышли из города, который он построил. Я думаю, что однозначного вопроса, то однозначного изменения вот этого сознания, государственнического типа сознания быть не может. Но это долгий, сложный вопрос. Если на пути этой трансформации из ну, империи-деспотии в национальное государство могут случаться какие-то катастрофы, то эти катастрофы могут способствовать формированию гражданского сознания в России и формированию гражданской нации. Вот был, ну, есть такой этнолог Тишков, он как раз разработал концепцию Российской нации, но сейчас это само слово сочетание, которое вот было введено в оборот в 90-е годы, сейчас оно используется в пропаганде исключительно как ругательное, то есть ну, как он смел, да? какая российская нация. Вот есть Российская империя, государство там Путина, Ивана Грозного, Сталина, а все остальное это от лукавого. Ну, то есть однозначного ответа на заданные вопрос у вас нет все-таки, да? Да, это, длитель, это длительный процесс, это трансформация э, сознания всех россиян, то есть это начиная с школьного учебника. Опять-таки, если есть такое целеполагание, а если целеполагание сказать, что российское государство началось в 1945 году и... и, и ну и одновременно оно началось в Киеве там во времена князя Владимира и во времена Сталина в пятом году, да, вот как-то так и, и что мы всем мы есть империя, которая постоянно самовоспроизводятся в разных форматах. Этот, ну, наверное, такой формат государственности неэффективен и не неконкурентоспособен в условиях 21 века, но трансформация может идти и, созна и по линии сознания, по линии мифологии, по линии пропаганды, по линии государственнических практик. Но пока что мы видим, что наоборот это все подрезается. В России гражданская нация, она не культивируется, а наоборот она загоняется ну, туда, куда вот мы сейчас все загнём. Совершенно естественно, поскольку гражданская нация – это субъект политики, а никакой субъект Кремлю не нужен. Деспотия намного выгоднее. А... Конечно, вот деспотия и предполагает, что есть моносубъект, вот этот властный моносубъект, который описали э, фурсов-клевоваров еще в 90-е годы, вот ему принадлежит вся полнота власти, никакой не может быть полиархии, а все, кто претендует на собственную субъектность, на гражданское чувство, гражданские права, гражданский протест, это подрыватели государства, это саросята, это враги, mm. и mm. mm. Спасибо. Игорь Борисович, вот у меня такой вопрос. Я так понимаю, вы вообще не разделяете э, даже самого вопроса этого, о том, что, как преодолеть имперское сознание. А население, поскольку вы по-другому смотрите да, на этот вопрос. Ну, да, здесь так много идей прозвучало, что... Но ну, я попробую коротко прокомментировать. Если сразу ответить на ваш вопрос, то я считаю, что сегодня вообще э, нет российской идентичности, потому что наш народ на протяжении столетия находится под давлением цензуры, пропаганды и габийских ограничений. Вот вам прост, простое подтверждение того, что я говорю. То есть весь народ лепится пропагандой, как, как глина в руках мастера или в руках диктатора. Вот известно, что по опросам Левада-центра к 2000 году примерно около 20% населения считали Сталина великим политиком. А после, после 2000 года и соответствующих изменений во власти сейчас больше половины россиян считает, Сталина великим политиком Сталин не изменился. Народ, строго говоря, вроде, если он есть, не изменился, а изменилась пропаганда, изменились, изменились установки, которые существуют э, у телевизионщиков. Поэтому в этой ситуации говорить о народе, который размыт, это все хорошо. Что... Воду, если я вылью из стакана на пол, она займет форму пола, а если налью в стакан, она займет форму стакана и так далее. То есть, Происходит непрерывная манипуляция. И это, это связано, связано со многими фактами. Вообще не только народ по-разному понимает. Мы сами здесь в дискуссии по-разному понимаем даже наше прошлое. Вот Постоянные ссылки на Ивана IV, на Ивана Грозного, который, был, который ненавидели русские историки, который ненавидел русский народ, который был абсолютным исключением, который единственный царь, который имел прозвище Грозный, который страдал на нейросифилисом точно так же, как Ленин, и который завел страну в смуду. То есть он вообще не характеризует нашу историю, характеризует наше понимание сегодняшней нашей истории, то, что власти именно Грозного насаждают. Все остальное они в истории не любят, им не нужно. Вот. Вообще особенность вот, различия между той Россией и этой Россией в том, что в той России до Советской главной ценностью было само государство, был, был, был народ. Поэтому Екатерина привила себе, сделала прививку от оспы, а потом своему сыну, а потом при, привила, прививала всех остальных. Она на себе экспериментировала. Ничего подобного сегодня не произошло. Поэтому Петр I э, умер, потому что э, простудился, спасая э, русских моряков с тонущего корабля. Это был конец, э, конец осени, он бросился в воду, и после этого, э, надо сказать, заболел и умер. Или Александр I, который... Простите, Николай I, который, узнав о поражении русской армии под Евпаторией, потребовал, чтобы тайно дали яд и ушел из жизни. Потому что он внес на себя ответственность за все происходившее. Никакой ответственности не несет нынешние власти, она по-другому устроена. Поэтому сегодня нет российской идентичности. И то, что в самом начале спросил наш зритель, вот как сегодня голосовать. Ведь люди проголосуют опять за, за тоталитаризм. Дело в том, что есть известное в социологии правило. В посттаталитарном государстве проводить социологические опросы можно, но они мало что дают, потому что народ находится под воздействием пропаганды. Нужно время. Поэтому сначала нужно не опросы проводить, а сначала нужны лидеры, нужно открыть все, уничтожить архивный ГУЛАГ, открыть архив открыть свободу слова, отменить цензуру и запреты. И после этого, через какое-то время, начнет формироваться наш народ. А то, что испытание, которое мы несем уже больше столетия, вообще-то не является уникальным, потому что Польша не существовала 120 лет. И она возродилась очень успешно. Израиль не существовал 2000 лет и возродился. Поэтому мы не можем и не должны исчезать но с учетом вот тех э, ситуаций, о которых мы говорили. У меня вопрос э, к иноземцу Владиславу. Владислав Леонидович, вы слышите меня? На связи ли у нас Владислав Иноземцев? Его Сам, не отключился и... некоторое время назад. А, а можно я пару слов скажу? Да, конечно. Я хотел, вот откликаясь на, на предыдущей реплике, сказать вот что. Действительно, для, для многих россиян это характерно, и для руководителей, и для населения страны, характерно вот то, что можно назвать восприятием мира, как игры с нулевой суммой. Если я про выигрываю, значит, ты проигрываешь. Если выигрываешь ты, значит, где-то я что-то проиграл, потерял и так далее. А, вот как шахматы, да? а, один выигрывает, другой проигрывает. А, кажется, что нету, нету таких, а, а, то, что кто, кто, кто играет, например, в игры, то, что называется кооперативными играми, когда участникам, наоборот, нужно договорить друг с другом, чтобы совместно решить какую-то задачу. В современной экономике, в современной политике, в международных отношениях. Да, большинство игр, они на самом деле такие, то есть они ко кооперативные. А на то, чтобы перестроить восприятие, идет достаточно большой, длинный, долгий промежуток. Очень хорошо понятно, откуда вот это восприятие мира, как игры с нулевой суммы, откуда оно идет. Оно идет от э, тяжелых обстоятельств, в которых э, приходилось жить и э, нашим предкам, и э, людям, которые пережили э, 90-е годы. Э, в общем, очень, очень тяжелый и действительно такой, отчасти катастрофический для России этап. Когда человек, это прекрасно показывает, например, исследование Рональда Инглхарта, «Всемирное исследования ценностей», когда человек находится в постоянной угрозе выживания, тогда непонятно, есть ли у него средства прокормить себя и свою семью, не стукнут ли его завтра кирпичом где-нибудь на улице. Может ли он обратиться в суд, если у него возник спор э, с партнером по бизнесу или про то, как исполнить тот или иной контракт, или, или суд э, будет несправедлив, а завтра к нему придут братки, да, вот как, как, как было в 90, и э, значит, решат вопросы при помощи, при помощи пистолетов. Когда человек находится в ситуации, которая угрожает самому его выживанию, работают механизмы, связанные с внутригрупповым единством. Для того, чтобы выжить, вот, когда ты находишься в тяжелой ситуации, нужно внутригрупповое единство, и дальше, соответственно, начинают работать механизмы, которые очень много долго работали на протяжении истории человечества. Мы хорошие, они а плохие. Нам надо объединиться для того, чтобы выжить, отстоять свое, там, да, территория, принципы и так далее. Другой — это враг. А, так действительно было, да, вот люди веками жили э, в, в такой ситуации. Как только существование становится более обеспеченным, а, в общем, после Второй мировой войны э, мир прожил, да, больше полувека в ситуации, которая никогда не была настолько благополучной, минимум войн, минимум конфликтов и так далее, начинают формироваться другие ценности. Вот то, что люди, занимающиеся изучением ценностей, Инглухард, Шварц, Хофстеда, называют переходом к постматериалистическим ценностям. Сейчас намного меньше людей, например, готовы умереть за Родину, чем сто э, лет назад или, или даже э, 70-80 лет назад. У людей меняются ценности, у людей меняются жизненные ориентации э, и так далее. И вот э, э, России эти процессы тоже касаются. Они ее касаются в меньшей степени более трудно, чем... Э, чем жители стран, которые находятся к западу и даже к югу от нее, но эти процессы тоже идут. И последняя мысль: понятно, что вот эта имперская, имперская, уж не знаю, матрица, не матрица, постимперская такое существование России, оно во многом завязано на то, какой в России политический режим. Если у граждан очень мало прав, если эти права, как в нынешней политической системе, по сути, делегированы авторитарному лидеру, понятно, что в такой ситуации можно и оружием облицать, и э, менее двух соседей завоевывать, и еще что-то, еще что-то. Как только в России начнет выстраиваться демократический режим где у людей есть политические права есть возможности гражданского участия а власть а у власти наоборот меньше возможностей этих самых людей распоряжаться их жизнью. вот эти ценностные установки они начнут меняться более быстро чем чем это происходило в последние годы вот я понимаю вас. Но вы знаете, что интересно? Вот вы говорите о том, что, в 90 возможно, 90-е годы их катастрофа, жесткость жизни, которые были в России, они и привели в значительной степени к реинкарнации имперского сознания. Но насколько я помню Россию 90-х, даже тогда, при всей вот этой жесткости ситуации, при хаосе, там бандитских разборках и тому подобное, все-таки вот... Эм, Уровень шовинизма имперского, так скажем, был ниже, чем а, уже в 2000-е и далее, когда жизнь была вроде бы экономически лучше. Что вы дальше скажете? Абсолютно так. Конечно, это же, это же описано на примере Германии через понятие рассентимент. То есть вот, Германия между Первой и Второй мировыми войнами, унижение национальное унижение, когда Германия была вынуждена согласиться на репарации странам победителям в первой мировой войне, сжатие территории, чувство оскорбленности, унижение, униженного достоинства и так далее. Это все копилось, собиралось, да, и дальше результировало в 1933 году, когда к власти пришла НЭП и вся последующая нацистская история а в 90-е унижения, обиды, разочарования накапливались, да, соответственно, вот 15-20 лет спустя это, это дало то, что мы видели в 2014 году и далее. Это вполне закономерно. Андрей Акара, у меня к вам вопрос, который отчасти пересекается с тем вопросом, который задал наш зритель. Я помню, что я вас оборвал в самом начале. Отложив на потом этот разговор, но ну вот говоря вашими словами: есть ли выход из деспотии? И если есть, то какой? Да, это э, вопрос примерно такой: можно ли из э, можно ли человека создать как? благородного гуманного и духовно просвещенного. вот Ренессансные гуманисты не просто считали, что можно, а они вот предлагали свои стратегии. Мне кажется, что выход из диспотии на данный момент его нет по политическим причинам, по понятным причем вот, но, но есть возможности формирования вот этой самой гражданской нации это любые, ну, это низовые э, солидарные практики. Вот вспомним опыт Беларуси, когда начались хождения по центральным проспектам и э, Лукашенко и вот его так называемые слабовики, они начали людей оттеснять э, с этих главных улиц, и люди начали выходить во дворы, начали общаться и начали устанавливать э, то, что в социологии называется горизонтальные связи и э, выстраивать сети доверия. И вот оказалось, что это совсем другой мир и другая жизнь. Люди познакомились со своими соседями, люди участвовали в общих каких-то практиках, они там, знаете, у них какие-то концерты, танцы начали проходить во дворах. Вот это все, это был просто очень яркий пример того, как даже не политическая активность, а как вот активность сугубо, какая-то такая вот творческая, ну, конечно, с общественно-политическим духом, она создает сети доверия, она создает, ну вот институты или хотя бы вот само вещество гражданского общества. В России мы видим вот опыт Хабаровска, он не, не привел и вряд ли приведет каким-то политическим э, э, зна, политически ощутимым результатам, но сама по себе эта практика, практика вот прорастания снизу э, вот этих э, опыта, этого опыта, этой Органической солидарности, вот это и есть вариант такого движения, и вы знаете, у Дюргейма есть учение о органической и механической солидарности. Органическая солидарность это когда люди солидарные и у них есть что-то общее, потому что они все разные, а механическое когда они все одинаковые, вот как раз власть сейчас в России пытается навязывать какие-то тренды механической солидарности, то есть все должны быть политически лояльны ходить на бессмертный полк, э, внимать пропаганде и радоваться, что Россия встает с колен. Вот сейчас действительно получается контроль не только над политическими практиками, но даже и над мыслями, да, вот это ограничение просветительской деятельности. Так вот… Э, Общество как раз может выстраивать практики такой гражданской органической солидарности. Любые, ну вот сейчас, сейчас есть интернет, и вот это все эти связи выстраивать намного легче, чем раньше, когда его не было. И именно поэтому власть больше всего боится сейчас интернета. Я думаю, что, конечно же, вот для интеллектуальной элиты России, мне кажется, одной из задач может быть переосмысление российского опыта, российского ценностного какого-то континуума именно на основе вот достаточно нового для России в целом этого гражд ощущение гражданской солидарности и создание вот этого создания гражданской нации как субъекта ну, вообще исторического развития там политического развития то есть это многотрудный, осмысленный целенаправленный целеопределенный процесс, у которого должен быть субъект. Таким субъектом может быть научное сообщество, гражданское сообщество, ну вот политические интеллектуалы, вот как те, кого пытается ваш форум как-то собирать. Поэтому это очень долгий, очень сложный путь. И знаете, когда вот вопрос, о чем был? Вначале, что будет после Путина? да? Вот в том-то и дело, что э, мы многие, наверное, надеются, вот не будет Путина и реальность изменится. Вот в том-то и дело, что ну, а в политическом формате она изменится и возможно, что даже не в лучшую сторону. А э, в целом э, изменение личности вождя и даже изменение типа э, интеграции властной элиты, то есть вот были там питерские чекисты, а будут какие-то другие, оно не ведет автоматически к изменению матрицы государства, не ведет к изменениям исторического развития, поэтому это многотрудный, осмысленный, интеллектуальный путь. Ну вот, если на этом пути будут такие люди, вот как мы с вами, наверное, это будет хорошо. А вот у меня вопрос э, к Борису Грозовскому, сразу же, исходя из предыдущего выступления, э, и не только из предыдущего выступления, мы уже не раз слышали, что задача это создать гражданскую нацию, а вот, например, у регионалистов совершенно другой подход, они говорят, что субъектами э, новых договоренностей э, должны быть регионы, а не нация, как вы думаете? Вот я, я, я не слишком большой специалист в этом вопросе, я бы тут адресовал к работам замечательного исследователя-регионалиста Андрея Захарова, несколько книг его выходило в издательстве НЛО, в частности, он показывает, что в России такой спящий, спящий федерализм, то есть, Институты федерализма, которые у нас формально есть, да, как э, традиция от э, советского э, режима, в реальности они не работают. А, парадоксальный пример, который Захаров обычно приводит, это э, то, что, пожалуй, Чечня, отношения, э, если можно так сказать, Москвы и э, Чечни, это... Uh, это, это, это пример федерализма, потому что Чечне позволяется быть иной, ей позволяется жить по uh, собственным правилам, очень сильно отличным от uh, правил федерального центра. Uh, нам, значит, да, uh, в кавычках, посвященным европейским людям, те, те правила, которые устанавливают грозные, они могут в очень сильной степени не нравится, естественно, но вот с точки зрения федерализма, это как раз пример того, как могут уживаться в рамках одного, одного государственного образования в очень сильной степени отличающиеся друг от друга по своему устройству этниса. Другое дело, что у Москвы и Грозного это все устроено по принципу выплачивания даний. В общем, с российским федерализмом все довольно-таки сложно. Проблема во многом в том, что у нас есть регионы, где, где есть доминирующие атмосферы, отличные от российского. Есть регионы, выделенные по территориальному принципу. Но, в общем, так или иначе, да, на примере разных стран это, это можно видеть, что... Удается договариваться. Вполне можно выстраивать, выстраивать находить какие-то объединяющие линии, объединяющие, находить объединяющие точки интереса. Ну Я бы, кстати, как раз охарактеризовал отношения Москвы и Чеченской республики не столько как федеративные, сколько как феодальные. Мне это больше напоминает отношения Васалы и сюзерена. Помните, да, все эти формулировки? Это я к Борису Грозовскому обращаюсь. Да-да-да. Непонятно, Но... не, кто вассал, а кто... кто сюзерен, простите. Я хотел сказать примерно то же самое, да. Да. Ну, на самом-то деле, я, я, кстати, не согласен с той точки, когда говорят, что вот Москва платит Дани и тому подобное. Ну, понятно же совершенно, и от э, жителей Чеченской республики это часто можно слышать, что без Москвы э, фактически кадыровский режим не жизнеспособен в Чечне. Он держится на российских штыках, на российских деньгах, это же понятно. Поэтому для меня это как раз ясно, кто восстал, кто сюзер, несмотря на то, что э, Грозному дают достаточно большие э, средства, но это... Тоже очень по-феодальному, почему бы и нет. Так, вся российская государственность сейчас устроена по-феодальному. Да, да, такой новый феодализм. Мне говорили, что у нас есть еще один вопрос. Можно его услышать? Я Светлана Нарскина из Беларуси. Прошлым летом, осенью по большому счету до сих пор у многих белорусов остается иллюзия, что если убрать Лукашенко, то все будет хорошо. Соответственно, допускается, что если Путин, Россия в этом помогут, то и прекрасно. Как донести до людей, что в силу своей имперской сущности приход России куда-либо, усиление ее влияния, не влечет за собой роста благосостояния, демократии, соблюдения прав человека и других атрибутов нормального эволюционного развития общества. Спасибо. Непонятно точно, кому адресован этот вопрос. Видимо, всем э, нашим спикерам. Кстати, я, я вижу только Бориса Грозовского и Андрея Карла. где у нас Игорь Борисович и Владислав Леонидович? На связи ли они? Видимо, нет. Я от себя, прежде чем передать слово нашим спикерам, отвечу на этот вопрос, но только в одной части. Я не люблю таких категоричных формулировок, знаете, что приход куда-либо России всегда влечет, не, не может повлечь за собой там, увеличение благосостояния граждан. Ну, представьте себе приход России, например, в Сомали, скажем, или в Судан или в Эфиопию, или в какую-то еще крайне неблагополучную страну, Но ну, все все-таки познается в сравнении, и вот так категорично не стоит. Что касается Беларуси, да, риски аннексии, конечно, существуют, мы об этом знаем, и мы об этом говорим. Ну, а Борис Грозовский, что вы думаете об этом? Насколько это вообще вероятно, и можно ли избежать такого сценария в случае ухода Лукашенко? Uh, я вот не очень м, понимаю, честно говоря, каким образом может сейчас произойти уход Лукашенко. Лукашенко, mm. как и э م, лидеры автократы в Венесуэле, продемонстрировал э м, уникальную такую способность да, удерживать власть, даже в ситуации, когда э м, очень большое количество людей э э м, перестали быть готовыми эту власть ему отдавать. Вот Венесуэла и Беларусь, да, это примеры того, как автократы даже после утраты, утраты популярности, очень больших групп населения в их политических режимах, как они удерживают власть, просто, просто штыками. А что же касается российско-белорусских отношений, ну... Во-первых, понятно, что, что белорусская экономика в очень сильной степени зависит от, от российской. И это накладывает некоторые, некоторые ограничения на белорусские реформы, на белорусскую политику и так далее. Это и транзит, и крупные... Нефтехимические, машиностроительные предприятия, которые связаны с поставками из России, переработкой, с дальнейшим экспортом, либо, либо в Европу, либо снова в Россию. А... Тут довольно много сложных вопросов, да, то есть Беларусь не может в намного меньшей степени, чем, например, Литва да, или, или Эстония или Латвия может э, строить автономную, э, автономную от э, России экономическую систему, где это делать намного-намного-намного сложнее. А каким образом э, можно добиться того, чтобы э, Лукашенко ушел от власти, и как это произойдет э, — очень большой вопрос. Я думаю, что российско-белорусские связи, они никуда не денутся. Народы очень много, так сказать, вместе, вместе пережили, и эти связи не будут рваться. Отпустит ли, в кавычках, да, вот отпустит ли Путин Беларусь? Не знаю, да, это как бы большой, большой вопрос. В общем, Беларусь, так и Россия, находится в очень тяжелой ситуации относительно от, скажем, смены политического режима. А может ли она в Беларуси произойти раньше, чем Россия станет свободной? Не знаю, опять же, да, но всячески желаю беларусам успеха. Андрей Кара. Светлана задала очень правильный вопрос. И мы видим, что белорусское гражданское общество за последний год очень серьезно трансформировалось в плане того отношения к России, отношения к российской государственности. Если раньше мы могли, ну, можно было допускать появление таких политических фигур, которые говорят о том, что Россия для Беларуси это друг, брат, старший брат там, или просто брат, и что надо развивать российский белорус, союз то российская политика кремлевская политика последнего года фактически поставила на этом крест теперь любой белорусский политик будет отмежовываться от России от Российско-Белорусского Союза не менее успешно, чем это делает на протяжении последних 27 лет Лукашенко, который, конечно же, ну, мы понимаем, как, в каких нецензурных словах мы можем описывать его личность и его деятельность, но, тем не менее, он был и даже до сих пор продолжает оставаться ну, таким вот ну, не гарантом, но держателем того, что Беларусь не будет поглощена Россией. С точки зрения российской современной политической элиты, естественное существование российского государства – это так называемая историческая Россия, но не так, как это, это слово понимает Игорь Борисович Чубайс. А как это понимал солдатинецом своей в своем тексте, как нам обустроить Россию, то есть Россия, Украина, Беларусь, это и плюс Северный Казахстан, это вот естественные границы этой исторической России, соответственно. Украина и Беларусь – это химеры, придуманные врагами России, есть единый народ ну, с какими-то небольшими субэтническими региональными отличиями, а все остальное – украинская и белорусская идентичности, языки и культуры – это враги вот этой самой исторической России. Так думает современный… Ну, такой консенсус есть в современном российском руководстве, и в случае, если вместо Лукашенко будет другой человек, и в случае, если вместо Путина будет другой человек, но какой-то значимой трансформации не произойдет ни там, ни здесь – то вот этот курс на поглощение белорусской государственности останется неизб... неизбежным. И только от белорусского народа, от белорусского гражданского общества, ну и от друзей Беларуси, таких как прежде всего Литва, которая помнит, знаете, вот есть книга интересная, не «Невозглашенная империя Зенонаса Норкуса», такого литовского историка, он как раз говорит о том, что литовское княжество, оно всегда, было княжеством, там какое-то время недолгое называлось королевством, но империи никогда не называлось, не было этой трансляции империума, вот этого культа. Но тем не менее, фактически, это была такая средневековая империя, где имперский центр, это были ну, литовцы в современном понимании слова, то есть ну, жемантийцы, да? а уже белорусы и украинцы, это были вот ну, как бы такие э, ну, провинции этого государства. Так вот, у Беларуси поэтому фактически сейчас остается три главных друга. Это Литва, Польша и Украина. Это те страны, которые кровно заинтересованы в существовании белорусского государства. Ну, Россия заинтересована в поглощении белорусского государства, а остальные, так как США, Европейский Союз, Англия, ну, они в зависимости от ситуации, от, от каких-то интересов Минутных, ну, могут этому способствовать или наоборот это блокировать. Но, тем не менее, только от белорусского народа зависит будущее Беларуси и будет ли Беларусь отдельным государством самостоятельным или будет западной, западным федеральным округом. А, у нас заканчивается уже время, но я все-таки хочу зачитать последний вопрос и как бы купить к нему свой вопрос к обоим нашим оставшимся спикерам. Двое нас уже покинули, это Игорь Борисович Чубайс и Владислав Иноземцев. А Фарид Закиев, председатель Всетатарского общественного центра, пишет. «Считаю, что примером для Татарстана является Каталония». Она входит в состав Испании, но парламент и государственные органы работают на каталонском языке, университеты и средняя школа на каталонском языке. Как вы считаете, возможен ли такой вариант для Татарстана в составе современной России? Что, по-вашему, для этого нужно и в какие сроки может быть осуществлено? И вот к этому вопросу я присовокуплю свой последний на сегодня вопрос к обоим спикерам. Может ли настоящий подлинный федерализм стать выходом из вот этого имперского тупика России? Борис Градовский. Федерализм, наверное, может стать выходом из имперского тупика, но, насколько я понимаю, федерации с большим трудом образуются на обломках империи. Понятно, что... Современная Россия – это как бы парадокс такой, да, то есть формально это федерация, а в политическом смысле это скорее унитарное государство, это пространство, в котором очень много, очень много процессов, да, в частности, на каком языке ведется образование, на каком языке работают парламенты, это все приведено, это все унифицировано, это все приведено к единому знаменателю. В современной России нет. В современной России регионы вообще должны быть одинаковыми, они должны более-менее одинаково выглядеть, в них одинаковые площади Ленина в их столицах, да? чуть не в каждом региональном центре, и подчас даже какая-то похожая, похожая система планировки улиц и так далее. И так далее. В России в принципе регионально разнообразие намного ниже, чем, допустим, даже, даже во Франции, да, тогда ты видишь там каждый каждый город, каждая маленькая провинция – это своя еда, свои сорта продуктов там и так далее, и так далее. Вот. Так что в современной России нет в России в России свободной скорее дачи нет, потому что Потому что я думаю, что, так «Россия свободна» — там не будет вот этих вот комплексов униженности и обиды, по крайней мере, их будет намного меньше. Соответственно, будет намного больше великодушие к другим, к тем, кто отличается от меня, и, соответственно, где будет намного выше готовность э, на то, чтобы разрешать, разрешать другому э, организовывать свою жизнь именно таким образом, каким он хочет. А говорить на своем языке, э, вести, э, вести дела так как, э, э, так, как другая группа считает нужным и так далее. И так далее. Вот. Спасибо. Андрей Акара. Господа, сначала я позволю себе процитировать одно послание, которое мне пришло сейчас от представителей белорусской оппозиции, известных людей, но фамилии, ну, вы понимаете, наверное, неуместно называть, оно так. Таково. Успешной работы форума «Свободная Россия». Будем признательны за упоминание в итоговом документе форума про положение в Беларуси. Нелегитимность президентства Лукашенко, государственный авторитаризм, геноцид белорусской символики, культуры, прорепрессии против гражданского общества и всех инакомыслящих. За вашу и нашу свободу. Конец цитаты. По поводу того, может ли стать федерализация и подлинный федерализм выходом из такого квази-имперского тупика или такого имперско-деспотического тупика, я полагаю, что, знаете, в советской теории федерализма, которую разрабатывал такой был Давид Львович Златопольский в МГУ на Юруфаке, и он полагал, что существует договорная федерация, а существует историческая федерация, и РСФСР — это историческая федерация, поэтому нет федеративного договора или договора Центросср республиками. Но мне представляется, что РСФСР в советском состоянии это было как раз не федерация, а это было унитарное государство с автономиями, созданными как раз по этнокультурному принципу. Политика, как это называлось, 20-е годы, политика... Забыл. Так вот, господа, федерализм предполагает субъектность, то есть самостоятельность и хотя бы какой-то небольшой суверенитет у тех субъектов, которые составляют этот федеративный договор. Сейчас мне представляется, подобная трансформация невозможна. Сейчас на... В федеральном уровне мы видим, что федерализм и федерализация рассматривается как подрыв государственности, но в каком-то таком отдаленном будущем когда будет все иначе, возможно, что именно заключение подобных. Договоров уже неформальных, как это было при вельсинские времена, а уже реальных федеративных договоров, в которых прописываются обязанности и права и субъекты федерации и федератив, федерального центра. Вот возможно, такая политика может иметь место быть. Знаете, я скажу, что в свое время в 90-е годы таким главным научным центром по развитию темы. Федерализма вот в юридических науках, в конституционном праве, был именно Казанский университет, ну потому что как раз тема федерализма там воспринималась как наиболее актуальная. И вот как раз вопрос о Каталонии, о подобности Татарстана, ситуации с Каталонией в Испании и Татарстаном в... Российской Федерации, ну, возможно, нечто подобное и может существовать. Но мы видим, что федеральный центр всячески этому препятствует, и в том числе в том же Татарстане, как и в других субъектах Федерации, изучение татарского и других языков, оно не обязательно, а как бы по желанию учащихся ну, можно от этого отказаться, если ты не татарин, то кто-то другой, ну уже можешь подумать, надо ли мне изучать татарский язык или лучше там английский, испанский или что-то еще. То есть вот такая политика она, она к сожалению подрывает многообразие России, она создает, она лишает мотивации для развития национальных культур отличных от русской культуры, и она, в общем-то, ведет не в светлое будущее, а в такое трагическое или не очень светлое прошлое. Мне кажется, что мы то, что мы рефлексируем над этими вопросами, то, что мы ищем какую-то модель оптимизации этих процессов, это очень важное большое дело и, наверное, надо двигаться на этом интеллектуальном пути дальше. Спасибо. Спасибо большое всем участникам. Я прошу прощения за некоторые технические накладки. Часть спикеров у нас подключалась не вовремя и в конце концов отключились. Но это уж издержки нового мирового порядка, установленного, так сказать, ковидными ограничениями. Большое спасибо за дискуссию. Предлагаю дать слово уже нашим, так сказать, последователям на форуме. И я хочу сказать, что после этой панели будет круглый стол под названием «Документалистика. Последний остров свободы». Ведущий Марат Гельман, галерист-публицист-менеджер Владимир Манский, президент фестиваля «Арт-Док-Фест». Участники Грязев, режиссер фильма, Котлован Калмыков, режиссер фильма, До Азуф, Юрий, видимо, Пивоваров, режиссер фильма, секретарь по идеологии и Осмоловский, художник. Поэтому прошу не отключаться, и вот скоро будет круглый стол.